Друзья, я вас приветствую на канале О Сложном Просто. Меня зовут Сергей, сегодня будем говорить про архитектуру. Так или иначе, получилось, что немного вопросов вы прислали, но они почти все два из трех как минимум про архитектуру. И я думаю, что это хорошо, потому что раз программисты начали задумываться про архитектуру, это, это, это вектор правильный. А, ну, давайте покажу, какие у нас сегодня вопросы. Их на самом деле, как я сказал, немного всего лишь три. И давайте не будем затягивать и начнем отвечать. Итак, давайте начинать. Ну, начнем мы с того, что я напомню, что для того чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на канал. Если видео понравилось, поставьте лайк. В общем, комментируйте, пишите. Я иногда даже отвечаю, стараюсь максимально быстро. Все, поехали. Итак, почему популярна Clean Architecture? На самом деле, друзья, давайте немножко вспомним про то, что это такое. Как вы помните, Англ Боб, так называемый, в общем, сделал какое-то предположение того, как должна быть архитектура. Еще раз, давайте начнем с того, что архитектур бывает очень много, они со временем меняются, причем иногда диаметрально противоположно, это я видел на собственном опыте. Так или иначе, все архитектуры призваны улучшить э, разработку э, долгоиграющих проектов. Потому что любой проект, который должен завтра умереть, неважно какая у него архитектура. Обычно архитектуру делают для того, чтобы можно было поддерживать, проще вносить изменения. Ну и в общем все это про это. Clean Architecture не исключение, более того, она имеет очень простую, собственно говоря, концепцию, когда у вас в зависимости все направлены в одну сторону. То есть извне, вот стрелочками показано, вовнутрь. Ну и если говорить более простым языком, в общем, есть такая штука, как domain, да, это область, то есть предметная область, есть у вас application, это то, из чего, собственно говоря, состоит ваше приложение, то есть процессы бизнес-логики, есть инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие этих процессов и есть UI, на которые, собственно, тыкает пользователь. Так вот, в Clean Architecture все направлено вот именно по этому сценарию, причем некоторые штуки можно скипать, например, можно из UI напрямую дернуть какой-то процесс, минуя какую-то инфраструктуру, как в данном варианте. Так что же все-таки из себя представляет это э, Clean Architecture и почему она так популярна? Во-первых, она очень простая. Тут э, нет много правил, которые нужно соблюдать. А то, что есть правило, которое говорит о направлении зависимости, оно очень простое. Clean Architecture решает одну очень серьезную проблему. Это проблема связности. Когда у вас э, направления зависимости в одну сторону, вам проще разорвать их, чем если вы, допустим, какие-то циклические или еще что-то типа этого. Клин Architecture легко следовать, то есть правило одно, решается просто, применяется, собственно говоря, на разных платформах, на разных языках, или вообще, допустим, не на платформах, и даже не на c Sharp в принципе можно применить на существующем проекте. Допустим, есть у вас какой-то старый-старый проект, в котором какие-то связи, которые могут там как-то циклично э, замешано э, быть в вашем проекте, вот применяют эту архитектуру, эти связи достаточно просто, ну с точки зрения, опять же, банальной разницы, применить на вашем существующем проекте. То есть подключить эту самую теорию, которая называется clean architecture. Также clean architecture может применяться как вами лично, одним разработчиком, так и в команде, есть разные архитектуры, но вот в том числе вот это вот не ограничено никаким рамками применения там в команде или единолично. Ну и наверное самый важный параметр это независимый домайн, как вы видите стрелки все идут на него, то есть предметная область у вас. То есть так, смотрите, вы же пишете приложение для чего-то, для кого-то, или какие-то цели решаете, какие-то задачи, какие-то боли, если хотите. Так вот, э, это все крутится вокруг э, вот этого самого домайна, то есть контекста применения или хотите, приметные области. То, ради чего ваша программа пишется, она всегда независима. То есть она может развиваться э, параллельно. Да? То есть у бизнеса поменялись какие-то требования, ваш домайн обновился, но при этом... Э, зависимости, прокинуты наверх. То есть нельзя э, сломать, изменив инфраструктуру ваш домен. Вот про что речь. Ну и пришло время отвечать на вопрос 186. Э, звучит он следующим образом. Расскажите, пожалуйста, что сейчас лучше использовать для дестопной разработки. Да, Пьеф, Аволоньо, СПД или что-то другое. Хороший вопрос, друзья, на самом деле. И суть вот в чем. Смотрите, все так или иначе сейчас смотрит в облако, лежит в облаке, подключается к облаку. И когда речь идет о дестопной разработке, это может быть как клиент, который подключается к тому же облаку, так и обособленное приложение, которое через инсталляшки отправляется к клиенту, который их ставит. Ну, в общем... Даже сложно представить сферу, где еще может быть такое ну, использоваться. Хотя наверняка она есть, я просто не знаю всего. Ну, и если говорить про совет, э, смотрите, мне когда-то давно, ну, собственно говоря, и сейчас нравился до и э, я точно знаю, что на нем сделаны достаточно серьезные и сложные проекты, но тут речь идет о том, насколько кроссплатформенно, насколько вам обособленно нужно использовать какое-то определенное приложение. Ну то есть, если вы хотите ограничить его, использовать только под Windows, ну пожалуйста, да, пиев, тут как бы без вариантов. Если вы хотите использовать авалонию, то есть на, допустим на линуксе запускать, ну да, наверное другой вариант. Если вы хотите, чтобы и на линуксе, и на... И на MacOS, или на Windows, ну, тогда другой вариант. Это первый вариант, почему и как нужно выбирать. Второй вариант – группа разработчиков, которая будет его делать, насколько компетентны они, да, если у вас там 152 разработчика, они все знают о Волонию, как бы вариант о Волонии, если только DPF, DPF, если же у вас разработчики, которые пишут ASP.deadcore, плюс могут там Electron, там, я не знаю, Blazor, MyUI, ну, третий вариант. Ну и э, лучше тут на самом деле все объясняется требования, которые должны решать э, ваша система. Например, э, на моей памяти был проект, когда только через DPF можно было написать, потому что, э, ну в общем, не важно. Смотрите, нужно ориентироваться на то, какие задачи перед вами стоят. А платформа, собственно говоря, она может быть друг... разная. Ну, и, собственно говоря, может быть даже несколько платформ. Если говорить про концепцию Clean Architecture, помните, домайн, и не важно, какой у вас там архитектура, ой, не важно какая инфраструктура, не важно какой UI. В общем-то, главное, чтобы у вас был домайн, правильно. То есть предметная область. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Но если говорить про конкретно мои предпочтения, ну я бы взялся за DPF. Но... Я не заказчик, я разработчик, ни что скажет, то и пишет. Итак, вопрос номер 187. Какую архитектуру выбрать для большого проекта? Что лучше, Clean Architecture или Vertical Slice Architecture? Вот, смотрите, друзья, тут ключевой момент в том, что для большого проекта. Понятное дело, если у вас какой-то To-Do List, то, to то вообще архитектура никакая не нужна. Как говорится, тяп-ляпу в продакшн, мягко выражаясь. Для большого проекта ну, Давайте так. Смотрите, существует большое количество архитектур, и вы наверняка про них про всех знаете. Ну, может быть, я даже какие-то еще упустил. Если что, напишите в комментариях, я обязательно добавлю для следующих видео. И суть сводится к тому, что вы не сможете на одном большом проекте использовать одну архитектуру. Ну, объясняю. Например, допустим, у вас Monolith. Это тоже же архитектура. А почему в Monolith нельзя использовать Clean Architecture? Можно. А Layered Architecture тоже можно. А если, допустим, у вас микросервисы, она может использовать Event Driven Architecture? Конечно, может. И так далее и тому подобное. Суть сводится к тому, что архитектуры они решают какие-то боли. И вот эти боли призваны вам упростить жизнь. Нельзя сделать проект в котором залепить все архитектуры, вне зависимости от того, нужны они или нет, и жить при этом радостно. Поехали дальше. Если говорить про Clean Architecture, то мы уже знаем, что есть такое понятие UI, Infrastructure, Application, Domain, и у них зависимости в одну сторону, сверху вниз. Ну А теперь представьте, что у вас, допустим, микросервисы. В каждом из них вы применяете Clean Architecture. Но это может быть и не микросервис, это может быть какое-то, допустим, MVC приложение. И тогда вот эта самая clean архитектура превращается в вертикал, если, то есть, у вас вертикал слой архитектуры получается на, допустим, Razor Page, да, вот каждый запрос это а, такой слайс, который консолирует в себе а, часть вашего вот это вот архитектуры, да, clean архитектуры, то есть. В концепции каждого реквеста реализуется Clean архитектура. И если у вас вот этот вертикальный Slice Architecture ну, работает, то есть вы разделили а, не горизонтально, а вертикально, то вы можете тогда а, на самом деле убрать где-то дома, то есть предметную область просто какой-то метод дернет какой-то, а, собственно говоря процесс, и при этом тот не, задержит, не затронет никакой предметной области. Или наоборот убрать инфраструктуру, когда с UI запускается какой-то процесс. Или в конце концов вы можете моделировать таким образом, что и UI куда-то денется. Так вот, вот это вот все, если посмотреть вертикально, это как раз те самые Vertical слайс Architecture. Но каждый из этих Vertical слайс реализован по архитектуре Clean Architecture. Суть сводится к тому, что вот все плюсы вот этого вертикального Slice, что у вас в одном реквесте, ну, если мы говорим допустим, про MVC или там, Razer Page, или какой-нибудь микросервис, у вас все укладывается в концепцию request-response. То есть в одном реквесте задействовано несколько слоев или все слои, и каждый из них реализует свой собственный э, э, так, так называемый под э, подуровень да, из Clean Architecture или не реализует. И вы вот эти можете манипулировать настолько гибко, что у вас нет связи между слайсами. Теоретически существует там какой-то инфраструктурный единица, например, сервис, да, который вы можете дернуть в разных слайсах. Но это не та зависимость, хотя можно, наверное, и так зависеть, что потом не развисишь. Но в общем, смотрите, все хорошо в меру, я думаю, что я на ваш вопрос ответил. Вот, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо за хорошие вопросы. Смотрите нас на других каналах, например, Zen. И, э, в общем, наверное, что все. Пишите правильно.